И сегодня я хотел бы для вас провести эксклюзив. Мы сегодня попадем на федеральную стройку, прямо вовнутрь. Вторая очередь э, отеля, который строится, реализуется у нас по федеральному закону 214 в Хосте, в 500 метрах от моря. Отель подразумевает собой то, что вы входите в бизнес. Спа есть? Есть. Тренажерка есть. Банный комплекс есть. Медицинский центр есть. Конференц-залы есть. Куча открытых-закрытых бассейнов Все есть И начинаются у нас номера Уже с видом на море Новость Я думаю, она будет шокировать всех абсолютно И радовать одновременно Здесь все так классно. Так, ну что, друзья, всем добрый день. Вновь э, мы на гостиничном комплексе Ромада, вторая очередь. Вы на канале Сочи ЮДВ. Меня все также зовут Виталий. И сегодня я хотел бы для вас провести эксклюзив. Мы сегодня попадем на федеральную стройку, прям вовнутрь. А, надеюсь, у кого от этого проблем не будет. Мы просто очень-очень сильно хотим донести до вас всю самую необходимую информацию, что здесь есть, какие номера. Какие у них будут видовые характеристики, их площадь. В общем, все-все-все. Покажем сегодня изнутри, что будет вообще на территории. Вот вы видите, там строительство второго, точнее уже третьего корпуса Ромады. Сегодня мы поднимемся именно в него, вот в эту громадину-ромадину. И сейчас отсюда даже ракурс очень хороший. Я хотел бы обратить внимание на пристройки, которые будут возле каждого корпуса. Видите вот эту вот здоровую бандуру на въезде? То есть большие двухэтажные вот эти пристройки. Это... И есть то самое, что отличает, наверное, у нас четверку и пятерку, что будет дополнено на территории. В общем, сейчас все подробнее об этом расскажем. Вот. Поэтому сейчас поднимаюсь на территорию. Кстати, это уже начинается территория комплекса, в чем удобное расположение этого корпуса. То, что здесь, видите, здесь центральная КПП, вот мы выходим из КПП, вот остановка общественного транспорта и, и пешеходный переход через дорогу. Перешли через дорогу, попадаем, вот нам тут уже парк начинается, прям через дорогу. Теннисные корты, новый современный классный парк с фонтанами, и сквозь него проходим и попадаем непосредственно на море. До моря здесь 500 метров, все также же остается. Неизменным. И еще одна будет очень крутая новость, но это когда мы поднимемся чуть-чуть повыше и будем смотреть на море, расскажу очень крутые новости о будущем Хостинского района. Так, друзья, смотрим, пробрался в стройку. Значит, вот здесь у нас будет вход второй с внутреннего двора. Значит, здесь мы идем и заходим в большой холл. Здесь у нас будет стойка ресепшена, здесь у нас будет лобби-бар и здесь большая зона с лифтами. Три лифта. И вот идем сюда, здесь будет панорамное остекление, а здесь веранда ресторана. То есть здесь у нас еще ресторан с видами на море, с видами на предгоре. Кстати, вот на море это вот такой вид с номеров, то есть это даже минус первый этаж. То есть номера у нас еще выше на этаж начинаются. То есть если мы вам предлагаем номер на первом этаже, знайте, что он располагается еще выше этого уровня и смотрит вот с таким видом на море. Потрясающе. Поднимаемся выше. Друзья, вот я и поднялся на один из этажей а, вторую очереди гостиничного комплекса Windham Grand 5 звезд. Напоминаю, что это вторая очередь. Отель, который строится, реализуется у нас по федеральному закону 214 в Хосте, в 500 метрах от моря С одним из самых крутых и надежных застройщиков города Сочи, компанией Еврострой, которая реализовала у нас такой жилой комплекс, как Сочи Парк, является топ-10 застройщиком Российской Федерации и который строит новую красоту на побережье Черного моря в городе Сочи. С вами компания Сочи UDV, меня зовут Виталий. Сегодня буду показывать эксклюзив. Мы попали на территорию стройки непосредственно. Вот. А, надеюсь, ни у кого то этого проблем не будет, а будет только улучшенные продажи, потому что теперь, благодаря этому видео, вы, дорогие инвесторы, можете увидеть абсолютно все категории номеров в данном гостиничном комплексе, понять, какие у них видовые характеристики, какая у них внутренняя планировка и что дополнительно получившую нашу информацию вы можете узнать. О комплексе потому что сейчас мы владеем уже более обширной информацией от застройщика чем будет дополнен проект что за собой влечет в соответствие гостиничному комплексу с категории 5 звезд вот поэтому давайте обо всем по порядку начинаем Значит, сейчас, друзья, начинаем с малого к большому. Значит, что нужно точно сказать перед тем, как начать обзор номеров? Значит, отель подразумевает собой то, что вы входите в бизнес. То есть это коллективный бизнес, вы приобретаете здесь определенный лот, который в дальнейшем будет вам приносить доходность. Как эта доходность будет распределяться? Это общекотловая система распределения прибыли. То есть вы, приобретая лот, к примеру, это у вас э, номер и 28,4 квадратных метра с видом на лес, на предгорье, да? Сразу показываю. Вид на лес и на предгорье – это вот такой вот замечательный вид. Вот такой замечательный вид. Имеют все номера с видом на горы. Это считается обычный вид. Кстати, если присмотреться влево, посмотреть, здесь видно даже море. То есть здесь, конечно, будут перегородки, но если мы немножечко высунемся, сможем увидеть даже и море. Вот такой вот номер. Это у нас 28,4 квадратных метров. Приобретая такой номер, вот у нас балкон такой просторный, вы становитесь владельцем этого номера и вы входите в категорию стандарт двухместного размещения с возможностью поставить доп. место. то есть здесь три человека вот вы уже будете получать прибыль со всех номеров этого корпуса аналогичной площади аналогичной э, видовой характеристики с них со всех собирается прибыль и равноправно распределяется между всеми собственниками то есть если у вас здесь сосед купил и у него не сдается номер, а у вас сдается у вас идет равноправное распределение прибыли это понятно, надеюсь так, вот на горы вот у нас вот такой вот вид. Все запомнили? Идем дальше. Кстати, почему важно специалисту знать, что он продает? Смотрите, здесь есть вот такие вот номера. Они крайне всего по одному на этаже. Вот такие номера 25 квадратных метров. Объясняю, в чем его преимущество. Он на 3,5 квадратных метра меньше за счет того, что здесь нет балкона. Но за счет того, что это у нас все-таки улучшенный стандарт, можно так сказать, то же самое, да, внутри по внутренней площади, просто без балкона. Он входит в категорию также стандартного двухместного размещения с возможностью объединить доп.место. То есть здесь вы изначально платите на 3,5 квадратных метра меньше стоимость, да, это у нас порядка э, полутора двух миллионов рублей, а получаете столько же, сколько и люди заплатили за 28,4 квадрата. Вот, их всего по одному на этаже, поэтому если вы к нам обращаетесь, его нет наличия, ну извините. Значит, будем что-нибудь думать по другому номеру, как вам... Сделать приятно. Это второй корпус. Значит, что здесь нужно сказать, друзья? Мимолетно, помимо самих номеров, буду рассказывать про инфраструктуру. Значит, у нас здесь вообще, в принципе, да, 4,5 гектара земли участок. Вот это вторая очередь. Это завершающий корпус. Здесь ведутся монолитные работы. Вот основной корпус залит уже на 1, 2, 3, 4. Ну, в общем, порядка 8 этажей. И здесь вот этот полукруг, еще 3 этажа. Там еще подземная парковка. Внутренняя часть придомовой территории, там будут настройки. То есть, о чем я говорил, когда начинал видео. С самого начала была подстройка такая двухэтажная. Там также внутри двора она будет. В чем преимущество второй очереди? Что, чем она будет дополнена? Вот в этих пристройках, друзья, будут находиться а, спа-комплекс, банный комплекс, детский центр. И, друзья, это очень крутая новость. Застройщик делает здесь медицинский центр. Это очень-очень замечательная новость, которую мы узнали от застройщика. То есть можете полагать то, что благодаря медицинскому центру и, того, и без того загруженный отель 5 звезд международного стандарта будет еще дополнительно загружен людьми, которые просто будут приезжать в самый зеленый микрорайон города Сочи, дышать этим свежим воздухом, наслаждаться жизнью, отдыхать и оздоравливаться. Вот что важно, понимаете? Так, далее, еще ж не сказал, вот видите, вот эта опорная стена, большая, большая опорная стена, и сверху насыпь идет. Там сейчас выравнивают участок, друзья, там будет открытый подогреваемый бассейн длиной 45 метров с морской водой. С морской водой открытый подогреваемый бассейн 45 метров длиной. Далее, вот эта пристройка первая, в ней спа-комплекс как раз будет располагаться. Там еще один будет бассейн 35 метров длиной. Итого у нас здесь 35 метров длина бассейна. Здесь 45 метров открытый подогреваемый бассейн с морской водой. Потом, где гостиничный комплекс Ромада у нас за конференц-залом, Отдельно стоящий спа-комплекс, там еще открытый бассейн 500 квадратных метров, переливной в закрытый бассейн. То есть здесь, в принципе, на территории есть абсолютно все, что необходимо для отдыха. Спа есть? Есть. Тренажерка есть, банный комплекс есть, медицинский центр есть, конференц-залы есть, куча открытых-закрытых бассейнов. Все есть, друзья. Теперь внимание, эта новость, я думаю, она будет шокировать всех абсолютно. И радовать одновременно. Потому что мы недавно нашей компании с нашим генеральным директором Мариной Юдаковой, с Дмитрием Юдаковым, он, кстати, выпускал видеоролик с представителем сети отелей в были на мероприятии «Скиф». Значит, на этом мероприятии были абсолютно все люди, которые связаны с будущим, города Сочи вообще Краснодарского края, то есть там были представители краевой администрации, администрации города Сочи, были архитекторы, инженеры, проектировщики. В общем, очень-очень-очень много влиятельных людей в сфере недвижимости города Сочи. Такой вот, теперь, друзья, внимание. Видите вот эту весь затоку, то есть, ну, как вот залив этот получается, видите, он такой как бы вот идет волнообразный. Здесь, как я и говорил, вот отсюда мы выходим, проходим, вот эта вся зеленая часть, это парк, и выходим к морю. Вот начиная от той буны, заканчивая вот этой буны. это все будет пляж гостиничного комплекса Виндам Ромада. И, друзья, внимание, прямо перед ним будет строительство нового насыпного острова, как в Дубае, вот этот остров Джумейра. Здесь также у нас будет свой насыпной остров с новой мариной парковкой для яхт. А это, друзья, что это дает? Это дает то, что здесь, в Хосте, будет новый центр туризма. Новый центр притяжения всех туристов. И особенно э, довольно-таки престижного сегмента людей. Вот, поэтому, на самом деле, здесь все так классно. Значит, что это нам дает, друзья? Это дает нам то, что в Хосте, вообще, в принципе, Хоста, это будущий Монако. Если говорить о его комплексном развитии, помимо того, что здесь будет построен такой объект, новый центр притяжения туризма, вообще, в принципе, Хостинский район сейчас застраивается очень активно, конкретно за компанией Еврострой. То есть здесь планируется создать а-ля второе Монако. Вот, поэтому, когда мы говорим о ценообразовании, Цена здесь только начинает расти. Далее идем, смотрим по этажу. То есть сейчас мы уже выходим и начинаются у нас номера уже с видом на море, друзья. Иду как раз вот по этому изгибу. Вот здесь у нас начинаются номера. Вот остановимся, например, на нем. 32,4 квадратных метра. Это такой себе полулюкс, улучшенный стандарт с возможностью размещения 4 человек. Он имеет также балкон во всю ширину номера и потрясающие виды в горизонт. На этом моменте даже немножечко помолчать захотелось. Вот. Сейчас будем проходить этот изгиб здания и выйдем на номера стандартной категории 28 квадратных метров. Вот такая у них планировка, но ну, вы ее уже, наверное, довольно-таки хорошо знаете, потому что аналогичные номера у нас в первом корпусе Ромады. Вот. И также с видом на море и балкончиком. Так, ну и последняя категория номеров, друзья. Не забываем, да, то, что это все категории номера. То есть мы с вами посмотрели стандартные категории номера с видом на предгорье, на лес. А стандартный номер с видом на море. И полулюк с видом на море. И сейчас мы идем в последнюю, завершающую, так сказать, категорию номера. Это самые большие просторные номера. Их всего по два на этаже. Площадь их 48 квадратных метров. Это family room. Вот с такой планировкой, то есть здесь, возможно, функционально его разделить на две комнаты. Вот слева у нас сразу санузел, два торцевых окна с потрясающими видами на первый корпус Ромады и море. Вот, кстати, это конференц-зал. Здесь у нас будут фонтаны, ландшафтное озеленение, парк, сквер. Там, кстати, тоже, видите, у первого корпуса пристройку еще делают отдельную. То есть там будет ресепшн и, возможно, еще какой-то лобби-бар, рестораны внутри. Вот. Здесь у нас второе окно. Это вторая комната. И еще дополнительно в номере вот такой вот большой просторный балкон. Также с потрясающими видами на предгорье Сочи. Вот, друзья, поэтому торопитесь. На самом деле, говорю, торопитесь, потому что если вы хотели приобрести, возможно, у вас что-то, недвижимость какая-то продается, вы знаете, что она в скором времени продается, не беда. Давайте мы здесь сейчас забронируем, давайте мы здесь хоть ипотеку даже оформим. Если вы знаете, что вы в будущем получите деньги с продажи какой-то своей недвижимости, оформите ипотеку. Вам нужно сейчас, чтобы приобрести здесь какой-то из номеров, на первоначальный взнос 2,5-3 миллиона рублей. И запрос прочности до сдачи комплекса, который состоится, напомню, в первом квартале 2024 года, порядка еще 2 миллионов рублей. То есть, чтобы здесь поиметь себе готовый бизнес, вам нужно до 5 миллионов рублей. Ждем ваших обращений. С вами компания Сочи-ЮДВ. Сделали для вас эксклюзивный репортаж, чтобы вы все-таки понимали, что здесь как расположено, какие планировки, видовые характеристики у номеров. Поэтому поможем выбрать самый-самый лучший крутой номер, вот, чтобы он вас радовал и приносил очень высокую доходность. С вами компания Сочи ЮДВ. Был рад показать вам эксклюзив. До новых встреч!